Итак, делал номер 159. Джо Петтит. Сфотографировать призрака, активность и распятие. Сфотографировать призрака. Я вообще ничего не понял. Блин, ну, тут, тут очень плохо, что у меня э, э, стандартный рассудок 70%. Потому что. Что я сделал? Я пошел, включил свет и все. Блять, ну нет, уйди отсюда. Блин, нету света. Ой, света. Нычки. Все, можно уходить? О, нычка есть. Хорошо. Так, и что мы имеем? Так, ну нашла отсюда. Отсюда, возможно. О! слышу где-то о это ага это следов нету я уж даже не знаю может Просто бахну таблеток чтобы уж хотя бы, знаете, на этом Передвигаться, на уверенным Надо было термометр взять Ну, в принципе, я примерно знаю Это либо прачка, либо гараж Сейчас мы здесь глянем Это либо прачка, либо гараж А может быть и кухня А, ну, на кухне На кухне там кидает что-то Так, где, где у меня этот... А ты что-то здесь потрогал? Или не здесь? Или ты в гараже потрогал? О! А что ты? Так, ну призрачного огонька я не вижу Да может вообще не эта комната, кстати Ты молодой? Ты молодой, ты молодой, ты старый, ты молодой, ты молодой, ты молодой, ты старый, ты молодой. Ладно, я не знаю, что это за комната надо... Стоп, что за кидок был такой жесткий. Так, ты где в итоге? Так, ладно, следов нету. А, пойду за термометром схожу, потому что так непонятно За термометром, за зеленочкой Нет, за блокнотом Зеленочка подождет Может быть коридорный, да Ну, поэтому и нужен термометр Ну давай Мне кажется, что это Блин, это может быть, кстати, и подвал вообще То, что они из подвала пробивают М -м, здесь да он здесь или нет ну гаража же нет нет значит, он здесь так на тебе рисуй на тебе сейчас мы тебе сейчас мы тебе все принесем подожди Ой. Но она же не должна охота начать. Надеюсь на это. У меня в гараже к если что, нету. Ты молодой? Ты молодой? Ты старый? Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Это юкай! Почему-то мне кажется, что это... Стоп, я... Да, ладно. Я просто говорю, ты молодой, и он открывает дверь, закрывает, закрывает, открывает, открывает, закрывает. Ну нет, ладно, это глупо предполагать, что это Юкай. Но я, пожалуй, пойду закину крестов. Потом, если что, уберу. А... То, что он взаимодействует в двух разных комнатах, это могут быть и близнецы. Как вариант. Вот так кину, наверное и сюда ты же не ушел отсюда не ушел так что мы сюда еще можем зеленочку принести зеленку и в принципе что в принципе все да я вчера играл в игру Ghost Exile, и там нужно было изгонять демона. Так ты пользуйся этой штучкой на палец. Господи, она... Стоп, это не фантом случайно? Дядя! Это что такое? Это фантом, я уезжаю, это фантом. Это фантом. Это фантом. Блин, ну вот здесь понятно. Ну здесь... Ну ладно. Ну нету. Я здесь... Вот здесь я точно ее сфоткал. Но там, блин, в темноте. Я не вижу ничего. Хотя чё, зачем голову вверх поднимаю? Как будто это... Какие фантомы улики? А -а -а -а. Не, ну фантом, да? Короче, с фантомом какая тема? Вот я не знаю, это обилка его или нет. Он типа показывается. Потом Тишина. И где-нибудь, типа, вылезет и испугает. И тем более, я сфотографировал два раза фантома, и он исчез. Но у него есть лазерный проект. Ну, в принципе, можно лазерку поставить. А, я с ней шел. Ладно, я хочу еще, еще таблеточку Да-да-да, я тоже думаю, что он исчез после фотки. Но мы сейчас лазерку поставим, чтобы уже точно удостовериться. А куда... А, вот антирмометр. А он еще и ушел. Нет, не ушел. Так. Ну да, не проверить. Блин. Но она отсюда выходит постоянно же, да? Но реально мне кажется, что это фантом может быть. Но он лазерку не дает мне. О, нет, сюда лазерку. Все отлично. Это фантом у нас. Ой, подождите, стоп. Где мой фотик? Я хочу попробовать сфоткать. Самые быстрые руки на Диком Западе. Беги еще раз, да блин, хочешь в темноте бегать, есть все уходим. А, так, так, так, так, так Ох, лазерная проекция призрака 3% Ой, 3 балла Ну ладно, давайте, наверное А, ну хотя можно дом задание выполнить Костя сфоткал, я кость забрал? Я ее сфоткал, но я не помню, забрал ее или нет Костя сфоткал Призрака сфоткал Можем, в принципе, еще денег заработать Да, мы сейчас денег еще заработаем Сейчас мы все Так, нет, соль пока не берем А, не забрал кость Нифига, спасибо я думал, забрал. Сейчас мы еще с ним пообщаемся, поэтому по направляшке. Не, забрал, забрал. Ну, в гараже. Так, хорошо. Мы с тобой пообщались. Так, мне нужно сюда крест перенести, наверное. Да, там же с помощью креста остановить его нужно. Да, исчез. И вот, видите, зуб продолжается. Ну, классно, конечно. Фоточки засчитываются. Ладно, сейчас мы еще по на соли пофоткаем, как он бегает. Так, я вот здесь положил. А, и ключ не взял. Это имба, имба вещь. У меня фантом вообще очень редко попадался, на самом деле. одна фотка где еще фотик мой? а вот здесь давай ходи ходи дай нам знак Походи. дай нам знак больше его фоткать не буду ну ладно это не будем фоткать. дай нам знак оба на оп и пошел оп и пошел. Оп. Я не испугался даже. Ты меня тут не это не напугаешь. Давай сюда, иди теперь. Дай нам знак. Дай нам знак. Засел там внутри шкафчика. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Как его зовут? Сложное имя. Ого. Ого. Так, ну все, я все 10 фоток сделал. Я считаю, это... При помощи распятия, я не знаю. Нет, надо выполнить. Сейчас схожу за благовонием. Чтобы чисто себя успокоить. Как знаешь, с благовонием сидишь, и ты такой. Да, я крутой. <плодиум> <плодиум> Мы нафоткали. Сейчас попробуем с помощью распятия остановить, в принципе, он рассудок быстро присаживает. Бежать, правда далеко. ну надеюсь, он не поменяет комнату. хотя здесь очень быстро меняет комнату. а где мой термометр? так. нет здесь да. Джо петит. Жо петит. Жо петит. Жо петит. Жо петит. Жо Жо петит. Жо если я его извиду. Жопетит, да? Жопетит. Жопетит. Жопетит. Жопетит. Да может не ждать охоту. Таблеток еще наелся просто. Жопетит. Жопетит. Жопетит. Жопетит. Сейчас он с другую комнату другой комнаты вылезет мне. Жопетит. Жопетит. Жопетит. Жопетит. Жопетит. Жопетит. Блин, ну надо подождать, чтобы все задания выполнить. Поэтому можно пока перекурить. Сейчас такой... Кушай крест уже. Ой, что там трогаешь? Сокрой. Жопетит. Ты баллончик взял? Положи на место. Подумайся. Не трожь. Жопетит. Жги крест. Кушай. Жопетит. Кушай крест. Вот, специально для тебя. Да, мне свет и не нужен был нифига а когда вниз зажигалка огонь так в сторону А когда вверх по сторонам ничего Ну я не знаю а все сгорело все уходим валим валим валим валим валим валим валим Ну, фантом нормально был, кстати. Так, я поставил фантома. То есть у меня такая привычка не ставит призрака. Вот такой у нас получился жопетит. Мгм. Пятьсот. Пятьсот баксов. Ну, плохо.